Некоторые из вас, к сожалению, или может быть даже к счастью, потому что без лоха и жизнь плоха, считают, что можно заработать, якобы обманывая казино а, Я нашел видос, вообще шикарный, мне очень понравилось, и даже мне еще очень понравилось, что я на ссылку нажимаю, у меня запрет доступа, говорит, а, ну типа ресурс, короче, недоступен, все дела И большая часть вот этих вот сайтов с казино, она вообще недоступна, то есть меня доктор В блочит, или вот мой провайдер блочит, ну ладно, фиг с ним Короче, вот здесь замечательный мужчина с офигенно харизматичным голосом рассказывает нам, как заработать вообще из нифига. То есть, закидываем бабла, короче, реально на казино. А потом он показывает схему, я честно, я думал, он покажет какую-то интересную вещь. Он показал такую хрень, я бы ну, я, я в восторге, давайте, ну, может быть, даже вместе посмотрим. То есть, вот, вот так это выглядит. Если вы азартный человек, из этого ничего хорошего не... Получ ну вы поняли, что с его голосом ничего хорошего точно не получится, поэтому расскажу кратко я, да, что происходит. Он говорит, что, короче, можно в любом казино, но он рекомендует это и реферальную ссылку оставлять внизу. Можно заработать бабла таким образом. И есть, короче, красная, да, и есть черная. Ну, короче, на одном стуле пики точенные, да, на втором сами, знаете. И, короче, ты кидаешь, допустим, пятерку на красное, да, и если ты проигрываешь, внимание, ты кидаешь десятку на красное и типа отбиваешь, же ты проиграл, если красный выпадает. И в видосе просто, ну, который снят в лучшем, в лучшем стиле голливудских блокбастеров, он сливает кучу бабла на красном, а потом доводит ставку до Сколько тут, сорока, блин, такое качество за Хрен увидишь, 40, наверное, да Баксов, и выигрывает 80. и уходит такой, типа, в плюсе И, короче, парень просто на полном Серьезе думает, что мы поверим, что просто Он на одно и то же ставит, повышает ставку То есть, если бы он 80 то не проиграл, он бы 160 поставил Короче, поняли, вот, но самое интересное Что вот таких сайтов до сих пор дофига Это очень активно рекламируют а, Не забывайте то, что даже вот эти бонусные, вот, например, делают эти казино очень интересные, есть там система типа вы там регистрируетесь, сразу получаете 10, 10 баксов и вы можете на них поиграть. Как там делается эта фигня? А ты получаешь 10 баксов, ты на них играешь и ты выигрываешь. Потому что в реальном казино, допустим, чтобы тебя обмануть, все-таки нужно приложить какие-то усилия. То есть, например, есть рулетки, специальные вот эти крутилки, да, где шарик можно так или иначе настроить, куда выпадет. То есть там магнитик цепляет шарик, еще что-то. Есть такие технологии. Но это вопрос как бы... Ну, честности, реального казино и технологии реального казино. Здесь же, чтобы вас обмануть, не нужно ничего. Это просто строчки кода. Здесь может быть запрограммировано все что угодно. Здесь может быть запрограммировано то, что если тебе выпадает 22 голая Саша игры на стол ложится. А в реальном казино на это, блин, пришлось бы потратить реально какие-то большие деньги. То есть, вот этот способ самый дебильный, да? Я вам показал, что он типа рассказывает вам невероятно крутую схему и говорит регистрируется по моей ссылке в описании. Есть второй способ, да, бонус, бонус, то есть вы регистрируетесь, получаете, допустим, 10 баксов, вы думаете, вау, у меня уже 10 баксов на счете. Вам говорят, ну типа, ты поиграй на 10 баксов, и ты, допустим, из 10 баксов делаешь 100. А потом тебе говорят, слушай, ну мы тебе дадим эти 100 баксов вывести, ну ты, допустим, там 5 баксов на счет закинь, чтобы мы подтвердили, что ты реальный человек, например. Вот, ты кидаешь 5 баксов на счет, твой аккаунт блокируют. Не забывайте, что почти всегда в условиях ä, пользования этими казино стоит вот это вот мое любимое правило, которое называется S-Ease, то есть все предоставляется как есть. То есть система может, например, предположить, что вы мошенник, что вы как-то обманываете казино и просто забаните ваш аккаунт. То есть этим они и пользуются. Юридически к этому пристать очень сложно. Этот вопрос мы обсуждали. Действительно, есть, юридически придраться, когда ты заключил, даже вот так вот акцептовав на сайте какое-то соглашение, в котором сказано, что есть такая система, то есть как бы все работает как есть, и сбой программного обеспечения, и деньги тебе не приходят. Поэтому, на мой взгляд, нужно искать реальные способы заработка, например, такие, о которых я рассказываю на этом канале в том числе, а не пытаться обмануть мошенников, которые обманут вас в итоге. Так что, надеюсь, больше про рулетку вопросов не будет. Про какие-то другие лохотроны, конечно, мы еще обсудим, просто чтобы люди меньше попадались. Но в целом...